Так, дети, сегодня в классе появится новенькая девочка. Вот она. Привет. А это кто? А что она умеет делать? А почему она стесняется? Так, дети, стоп вопросов. Давайте сначала представимся. Девочка, как тебя зовут? Меня зовут... Эвелина. Ну, привет, Авелина. Садись-ка на другую парту, но сначала ты представишь учеников. Я Алиса. Я Настя. А я... А я Ваня. А я Ангелина. А я Сережа. Приятно познакомиться. Ну не стесняйся. Эвелина, ну не стесняйся. Давай, пересаживайся за ту парту. Там один человек сидит. Ну все, начнем урок. Не могу поверить. Там школа и незнакомые классы, а я перед ним стесняюсь. Ведь я же в первый раз... Чё-то я завтра волнуюсь. Ну ладно. Здравствуй, девочка. А чё ты так стесняешься, волнуешься? Здравствуйте. А у вас не... есть успоко... Усп... успокоение? Конечно, есть. Сейчас я тебе дам... Пробую испытать лекарство. О, оно и правда помогло. Так, иду я лягу спать. Завтра вернусь. Эх, наконец-то бы завтрашний день. Наконец-то уже утро. Вау! Ну ладно, тогда иду в школу! Здравствуйте! Как дела? Я не опоздала на урок? Ну нет, конечно. Странно, почему-то сегодня рано.